Хорошо сформулированный результат. Вы понимаете, что сейчас вы уже понимаете, насколько важна конкретизация, и что может я уже девочкам говорил, вы когда прорабатываете цель по хорошо сформулированному результату, может получиться так, что результат такой, что я тут от этой цели отказался и не буду ее достигать. И это тоже нормально. Вы, я повторюсь, вы сэкономили за. Час времени, 5 лет своей жизни. И это круто, когда, ну то есть модель хорошо сформулирования результата, она работает во многих направлениях. И иногда очень вовремя здорово осознать, что, блин, ну нет, я вот понимаю, что я туда не хочу. Это нормально. Модель хорошо сформулирования результата помогает. Помогает вам идти лучше к цели. Когда вы цель проработали, вы понимаете, что здесь очень много у нас возникает вопросов, о которых мы даже не задумывались мы не задумывались и когда мы проделали эту работу идет хороший такой настрой дальше что еще хочу сказать если говорить про точку а и про точку б такая психологическая безопасность есть такое правило троекратного умножения то есть вот когда я приводил пример девушки из бобруйска у нее был доход от ее желаемой деятельности 0 а как вы знаете, если 0 на что-то умножать, получается 0. Поэтому мы взяли такой маленький люфт, что она заработает 25 долларов. И когда мы, если мы говорим о каких-то количественных результатах, которые можно каким-то образом измерить, лучше за раз не умножать больше, чем на 3. Потому что если вы умножите больше, чем на 3, ну допустим, если я сейчас зарабатываю 100 долларов, то мне нет смысла сейчас ставить цель зарабатывать... 10 тысяч долларов, потому что эта цель, скорее всего, меня в откат какой-то погрузит. Скорее всего, она для меня будет страшная и нереальная. Я больше найду минусов, больше найду себе причин прокрастинировать, потому что она нереалистичная для меня сейчас. Но если я своих 100 долларов умножил на 3, то 300 это уже вот более достижимо, более реально. То же самое, когда мы говорим о больших цифрах, если я сейчас зарабатываю 10 тысяч, то лучше поставить цель стать зарабатывать, начать зарабатывать 30 или 20 лучше. Это для, вашего, это для вашей же безопасности лучше иметь в виду вот это вот правило троекратного умножения. Я не могу объяснить, как оно работает, но уже по опыту консультирования многих людей, потому что, смотрите, коллеги, почему я сейчас это в целях безопасности. Сейчас очень много литературы, мотивационных семинаров, тренингов, где вам будут говорить «ставьте большие цели». И, как правило, ну, эти семинары ведут там, успешные предприниматели, и это здорово. Очень здорово ставить себе большие цели, иметь большие амбиции – это круто. Но стоит помнить, что у каждого своя скорость, у каждого свое восприятие мира. И очень часто, я просто ну, делюсь практикой, я с многими ребятами работал, которые после таких семинаров себе наставили э, цели неадекватны их сегодняшним возможностям, и они стали загоняться в минус. Потому что ну, был запал эмоциональный, но было мало логики. Если я сейчас зарабатываю 1000 долларов, ну какой мне смысл сейчас ставить себе цель заработать миллион? Ну, во всяком случае, какой мне смысл ставить цель заработать миллион за год? Мне, наверное, лучше поставить миллион там за 20 лет. Нужно еще понимать свою адекватную точку, где я нахожусь. И, ну, это правило, оно выведено вот таким вот, скажем так, опытным путем, потому что вот этот скажем так, давайте так больше говорить, что заработать миллион за год с нуля это возможно, есть тому подтверждение да? и обычно эти подтверждения вешают на отзывы чтобы продать вешают на флаг, выпускают какие-то фильмы, но давайте просто будем реалистами и это скорее исключение, чем правило это скорее исключение, чем правило и а, нужно, ну, чтобы это было вам в кайф и комфортно, просто умножайте на 3, не больше, чем на 3, а лучше на 2. Тогда вы будете быстро доходить, проделывать шаги, когда вы поняли, что вы уже это ре реализовали, умножьте потом еще на 3. И так вы гораздо быстрее, без лишних панических атак, без лишних эмоциональных откатов вы дойдете до цели. Ну, вот это я тоже считаю нужным обозначить, потому что... Потому что это важно. Полезно то, что я вам сейчас сказал? Да. Никита, привет. Да, Юрий, а можно вопрос, пожалуйста, да. на эту тему? Да. Умножать на три текущий результат или а что делать в ситуации, когда, например, у меня уже был результат там, существенно выше, чем текущий? Угу текущую я воспринимаю как какую-то там например временную ситуацию да то есть у меня да. есть психологический опыт знание что такое там какая-то цифра да да да а вот я могу брать ту цифру и умножать ее на три а не текущую я бы порекомендовал вот чисто рекомендация брать текущую и умножать ее на три почему потому что э, мы попадаем иногда в ловушку Иногда попадаем в ловушку, если у тебя, допустим, был в каком-то проекте сумма X, ну, допустим, там, 200 тысяч, да, и для тебя она была привычная, комфортная, классная, а сейчас у тебя почему-то есть 100 тысяч, да, а мы скатываемся в какое-то оправдание и в какую-то, в какую-то даже где-то надежду, ну, у меня же это было. Ну, мы не можем очень часто себе признать, что мир изменился, и мы изменились. И сейчас у меня не это, это было, да. Я, допустим, когда занимался другим бизнесом, у меня был доход э, ну, в разы больше, чем сейчас. Но э, сейчас я понимаю, что у меня другой бизнес, у меня другие цели, мир другой, и я другой. И то, что у меня было, я могу сказать, что в тренинговом бизнесе я сейчас этой цифры не достиг. И она, скорее всего, ну, нужно эту цифру отпустить. Да, у меня это было, у меня есть способность, у меня есть опыт, но сейчас у меня вот так. И, ну, лучше умножать то, что есть сейчас. Потому что это как бы сравнивать то, чего уже нет, с тем, что уже будет. Ну, понимаешь? Окей, okay, да, да, да. Понимаю, понимаю, ну, да. Чисто такая вот, ради безопасности, это будет эффективнее, и более трезво, скажем так, с точки зрения заземленности. Ну, опять же, простой пример, о котором все говорят. Тот человек, который выиграл миллион долларов, да, он быстро его теряет. да. И вот если говорить на метафоре этого человека, у него когда-то он был. И он, конечно, может сейчас сидеть с голой задницей, извиняюсь за выражением, и умножать его на три. А какой смысл, если у него нету навыка, нету навыка, как этот миллион, ну, создавать? А у тебя есть навык, но скорее всего есть навык немножко в другом направлении, в каком-то да -да, другом, другом, да. другом бизнесе, И да. здесь очень важно быть честным самим с собой сказать, что, да, вот в прошлом бизнесе, где я занималась, условно говоря, выращиванием клубники, там я это умела делать, и там я могла это, и, и, ну, я могла это делать. А сейчас я выращиваю ананасы. А вот выращивание ананасы у меня сейчас вот такой результат, и я буду стараться его умножить. Хотя выращивание клубники и выращивание ананасов – это похожие занятия, но там детали разные. Ну, вот okay. коротко так ответить. Супер, спасибо.